Добрый день, меня зовут Александр Олешко. Сейчас я хочу показать вам, как компания Juserteam, наше консалтинговое агентство, увеличивает продажу от 30 до 400%. С чего все начинается? Первый этап – это анализ рынка и анализ клиента. Мы аудируем рынок и аудируем внутреннюю кухню клиента, что у него и как происходит. Аудит происходит по следующим пунктам. Любой онлайн бизнес – сейчас и он состоит из определенных четких последовательных элементов это реклама и вложенный бюджет на рекламу сайт на который приходят лиды заявки и так далее и так далее отдел продаж ребята которые обрабатывают у вас клиентов и приносят в итоге компании деньги мы начинаем обудить с того что выбираем 10 компаний 20-30 ваших конкурентов, по которым определяем, какую рекламу они дают, какие рекламные каналы используют, то интернет, наружная реклама, рассылки, смс, вайбер, имейл, не столь важно, все каналы мы просматриваем и отслеживаем. После этого мы формируем четкий образ, как рынок движется и как он привлекает вашу целевую. Второй. Мы заходим на их сайты и определяем, как они работают с нашей целевой аудиторией, с нашими потенциальными, как они им доносят информацию, через какие оферы, какие предложения, там находятся презентации, скидки, акции, системы лояльности. Все это мы собираем, выписываем и формируем в определенный четкий отчет. Третий. Отдел продаж. Мы обзваниваем, как работают менеджеры по продажам. мы слушаем что говорят, по каким скриптам, есть ли скрипты, предлагают ли они дополнительные а, плюшки вне того, что изображено у них написано на сайте. А, как они строят модель, приглашают они на встречу, продают без встречи. Все все все по чек-листам нашим специальным мы проходим, определяем, как это работает. Параллельно с анализом рынка мы анализируем внутреннюю составляющую клиента, все бизнес-процессы. Какими рекламными каналами вы пользуетесь? Какой рекламный канал максимально эффективно приводит вам заявку? Сколько вы получаете звонков с какого рекламного канала? Мы отвечаем на вопрос, какая реклама максимально эффективна, да, и сколько денег мы вкладывая в один источник в конце можем с него достать. Мы показываем, высчитываем, насколько эффективно работает сайт процентом процентном соотношении, сравнивая его же с сайтами конкурентов и понимаем, какой сайт эффективнее и где, какой опыт нам нужно внедрить, что нужно добавить, улучшить и так далее. Таким образом, мы прокачиваем рекламные каналы эффективности, убирая нерабочие и добавляя рабочие. Мы прокачиваем сайт убирая нерабочие элементы, страницы, мы делаем OB тестирование сайта, показывая в одну единицу времени, какие страницы эффективнее, какие нет. За полгода вы получаете практически идеальный продающий инструмент под вашу целевую аудиторию. Мы прокачиваем ваших менеджеров, определив, кто из них самый эффективный, кто нет. Мы системно заходим в отдел продаж, обучаем всех единой модели продаж Тестируем, делаем экзамены, вводим четкую и последовательную систему обучения, систему делегирования и передачи опыта, чтобы когда к нам приходит новый менеджер, он интегрировался в нашу систему, как единый организм, и обучался без постоянных вот этих вот выдергиваний кого-то с высшего руководства, с начальника отдела продаж, который должен работать с одним человеком. Должна работать система, четкая, понятная. В итоге мы видим, а, самое главное, мы видим, откуда сколько у нас продаж, откуда сколько у нас заявок, и мы со стопроцентной уверенностью можем сказать, куда пошла каждая гривна под рекламный бюджет, кто нам принес все деньги, которые мы заработали. Таким образом, мы делаем эффективные прогнозы на будущее, мы можем посчитать, сколько мы можем заработать через месяц, два, три, полгода и больше. Мы можем запланировать себе увеличение планов по продажам, ориентируясь на тех, кто есть, потому что мы все считаем, у нас есть данные. Вот. Мы полностью контролируем, управляем, мотивируем компанию таким образом, чтобы она двигалась как единый механизм к цели. И мы преследуем две идеи. Первая идея – стать равными среди первых. Это вывести вашу компанию в топ-5, топ-10, топ-3. И вторая идея – это стать первыми среди равных. Вывести вашу компанию в топ-1. Чем все финалится на самом деле? Когда у вас отточенный механизм и работает конвейерная система продаж, где мы четко понимаем, первое, откуда, какого клиента мы получаем, сколько мы за него платим, сколько мы платим за звонок, как продает, какой эффективности каждый менеджер. Это первый шаг. Все, мы четко управляем, контролируем свой бизнес, мы снимаем маску вот этого невидящего, да, или как мне нравится показывать, мы уходим от модели. Я не предпринимательный бизнесмен, я играю в игровой автомат. Когда у нас вкладывается какой-то бюджет, 10-100 тысяч гривен на рекламу, дергается ручка, папа, папа, пара, папа, папа, выпало, не выпало. То есть такого быть не должно. Мы четко должны понимать историю каждого продажи каждого звонка, почему это произошло, сколько мы за это заплатили и так далее. И так далее. Следующий этап – это усиление. Что это значит? Раньше, если сравнить рынок бизнеса, он был похож на человека с удочкой. Пришел, забросил на наживку, словил клиента, обслужил, словил, обслужил. Мы брали просто несколько рыбаков, которые нам это оттягали. Сейчас так не работает, потому что рыба стала ну вот, очень много предложений, очень много крючков висит. Сейчас нужно работать только сеткой. Мы настраиваем сетку под ключ. Что это значит? Мы запускаем все возможные рекламные каналы, начинать от контекста, SEO-продвижения, баннерку, если нужна наружная реклама. Мы делаем Instagram, Facebook, YouTube. Мы продвигаем не, не просто, понимаете, сейчас многие делают YouTube. Но разница в чем? Это важный момент. Есть просто выкладывание видео какого-то есть. Качественное видео, есть продающее видео, а есть оптимизация канала. Когда по четкому алгоритму делается таким образом все, чтобы он нас продвигал, чтобы ваше видео появлялось в сети в максимально возможных элементах. Когда продвижение идет через Инстаграм, откуда можно привлечь массу клиентов, в зависимости от того, каким бизнесом вы занимаетесь. Продвижение через Фейсбук. Когда мы связываем сеть таким образом, что клиент, зашедший с контекстной рекламы, ушедший увидит потом вас на фейсбуке, потом ему придет имейл, потом придет рассылка на вайбер и в конечном итоге через инстаграм он у вас купит и мы отследим всю эту связь. Тогда работает система работы с клиентами, с привлечением. И тогда можно прийти к модели, когда мы выбираем с кем работать. То, что нужно сделать в бизнесе сейчас, чтобы был выбор, каких клиентов обслуживать. Это максимальная эффективность, максимальный кайф для бизнеса и предпринимателя, и большого бизнеса, который работает за, с ценностями и прочее. Вот, вот и вся система. Что хочу сказать напоследок. На данный момент мы расширили нашу команду процентов на 30. И сейчас мы можем взять еще одного клиента на вот этот пакет, который мы показали, где мы... Заходим в вашу компанию и отстраиваем все, увеличивая продажи и зарабатывая вместе. Мы работаем только через вместе. Вот, если э, нам не интересно, сейчас я скажу, кто нам не интересен. Нам не интересно, если мы не работаем с владельцем компании или же с лицом э, вышестоящим. Все вот через маркетологов, промежуточные звенья. Вот, не интересно. А, нам не интересно, если вы делаете не экологичный бизнес. То, что как-то напрямую, либо косвенно вредит, в стране, нашим гражданам, согражданам, нам напрямую, не вот, и мы не работаем с компаниями, которые, ну, нацелены на вот такие вот, сложно это объяснить, это вот на встрече, понимаешь, когда вот вы нам сделаете, а, а потом мы вот что-то, а мы потом посмотрим, это нам надо или нет. То, что мы делаем, это комплексный системный бизнес. Вот и все. У нас есть отзывы на встрече, мы можем поделиться кейсами, мы можем показать рекомендательные письма и даже свести вас с познакомить с клиентами, которым мы это сделали успешно. Вот. И мы ждем тебя, наш следующий друг, партнер, клиент в нашу чудесную команду по достижению увеличения тебе продаж и счастья, радости. Хорошего дня, Александр Олешко. Пишите мне в Facebook, либо же отправляйте в нашу корпоративную почту. Где-то под видео будут контакты.